Я запись делаю. Вот какие детки у нас катаются, как здорово! Здорово катаются. Ой, мамуля, вон радостная такая. Привет! Привет тебе, тебе привет. О, Максик, Максик держится. Максик держится. Тебя. А я <с хочу <с на <войну> Поправь его тогда. 43. Мам. Молодцы. Я -то ну, я их просто катну, вот и все. Вот. Что, он не хочет? Ай какой!